Друзья, сегодня 1 октября, 25 копеек уже не действующее платежное средство. И бумажные гривны старых образцов официально можно не принимать. Что делать с монетами и старыми гривнами, куда их сдавать, смотрите в этом выпуске. И немного нарезок, как я платил старыми деньгами. Привет всем зрителям и подписчикам моего канала, нас уже почти 35 тысяч. Напомню, что на канале проходит конкурс. Нужно оставить комментарий под видео, я разыграю деньги. Подробности конкурсов смотрите далее. И конечно, чем больше лайков, тем быстрее выйдет новый ролик. Ну что, поехали? Монеты номиналом 25 копеек перестают быть платежным средством. И у меня есть отдельный ролик, какие монеты стоит отложить. Они интересны нумизматом и продаются в десятки раз дороже на аукционах или коллекционерам напрямую. Обязательно посмотрите, ссылка на него будет в подсказке или в описании к видео. 25 копеек можно поменять бесплатно в любом банке до 30 сентября 2021 года. А в национальном банке и банке-партнерах, таких как Ощадбанк, Приватбанк, Райфайзен, Банковаль, Пумп, до 30 сентября 2023 года. Перестают быть платежным средством все бумажные гривны до 2003 года. Давайте посмотрим, как продавцы реагировали на такие банкноты в этом и в прошлом году. Ого! Три, четыре. Ничего ага. себе! Вот. Ну, ну как В банке ну, такие ш... деньги не сдают. А это как много это много. не сдают? Это... У нас не принимает банк. Не принимает банк? Да. А какой банк у вас не принимает? Кто у нас? А счет? А сейчас банк не да. принимает, это же национальный. Не вариант. принимает. Вот такие, наверное, они подавно не попадались. Нет. Вы хоть такие видели, когда-нибудь? разу. Да ладно. Попадались по две, по одной гривне вот эти новые. А, через 2 копейки, а, где-то, да, ну хоть взяли, а то я переживал сейчас. Может, так вот. Может кому-то продадите их за 10? Я себе даю. А, из себя, да? Очень класс. Спасибо. Спасибо. А, вы Нет? Давай, ваши, давай. Ты с палкой никогда не заходишь? У тебя нет, антен-пин-моя? Давай, ваши, ваши, ваши. Ваши такой. А, такой? Вот такой? 100 гривен. Я ну, не знаю, как это такое. Ну, ничего. Ну, их разные дизайны были. были. Oh, да, я первый раз вижу такую вообще. Как-то где-то осветилась, фигурировала, показывали бы телевизору, не знаю. Зимой другой. Другой? Бы, это было бы замечательно. Ну, это культура старого образца, в принципе, да. Почему нет? Можете выбрать любой подарок и расплатиться такими деньгами. О, супер, отлично, спасибо. Пожалуйста. И следующая новость. Национальный банк будет активнее выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривны и монеты 1 гривна образца 1996 года, заменяя на монеты образца 2018 года. Получается, будут убирать из обращения все гривны золотистого цвета. Попадая в банки, они не будут возвращаться в обращение и будут изыматься и передаваться в Национальный банк. Если честно, я не очень люблю мелочь или наличку, ну разве что это у меня в коллекции. Чаще пользуюсь картой Монобанка. Если у вас нет такой карты, вы можете зарегистрироваться по моей ссылке и получить 50 гривен на счет. И каждый месяц вам будут начисляться кэшбэк с ваших покупок. Ссылочка на регистрацию будет в описании. Переходим к конкурсам. Будьте подписаны на мой основной канал Фартовый Коллекционер и на второй канал Алекс Money Academy. Вот в этом видео я дарю банкноту старого образца 100 гривен. Просто напишите комментарий под этим видео. Здесь тоже банкнота, но с другим номером. Тоже нужно быть подписчиком и оставить комментарий для участия в розыгрыше. А здесь я разыграю 2 гривны, покрытые настоящим золотом. От компании Золотой слой. Ссылочка на них будет также в описании. Как только на канале будет 35 тысяч подписчиков, я проведу розыгрыш. Так что поделитесь этим видео с друзьями, чтобы поскорее я все провел. И спасибо, что посмотрели это видео до конца. Чтобы я понимал, что это вы, начинайте свой комментарий с фразы «Фартовый коллекционер или бабки в шапку». Вот такой шуточный флешмоб. Всем пока, друзья!